День на нас и последний. Точка с красной строки. Приходит Здесь стоит мечеть. У них причем интересный кирпич. Мы приехали в деревню Кахмаду. Но я хочу украсть их души. Видите, как кофе растет? Его дети скидывают большие куски вниз. Всего за 9 тысяч купили две связки бананов. Four, three, Время 6 утра, без трех минут, через три минуты выезжаем. А пока у нас завтрак в номере. Че, Миш, чем завтрак, ты же значишь? Ананасом. Жуй ананас рядом. День твой последний. Точка с красной строки, приходит, буржуй. А что такое у нас буржуйский завтрак? Ч ⁇ как вам? зацеперы? Все мои друзья зацепили и руферы, просто дети по сравнению с самым простым гражданином Бурунди. Вот типичный представитель местной элиты, кондуктор, который продает места, <с зарабатывает <с деньги себе. Накопил на машину себе, сейчас просто может позволить себе ничего не делать. Остановились с ребятами, чтобы посмотреть, как вообще местные живут. Здесь стоит мечеть, строится, вот фундамент, выложили от фундамента слой. А вот ребята строят храм, у них причем интересно, кирпич, он сырец. А если вы замечали, на домах, смотрите, он от воды постепенно размокает и получаются такие вымыны в кирпиче. есть он не обожженный, либо обожженный и слабо. В общем, Ахмад поехал с нами показать, где он живет. Миша уговорил его, что если он сейчас покажет э, свой дом, то к нему придет турист и он заработает много денег. Мы приехали в деревню к Ахмаду, деревню с шикарным видом. Он, короче, купил себе дом специально, чтобы у него был вид с горы с такой, с офигенно большой горы. Вот так вот носят. На самом деле не очень тяжелые, но они пустые просто. Эту женщину зовут Дивен, и она несет эти горшки на продажу. Каждый горшок стоит всего одну тысячу франков. Это какие-то копейки. Я покупаю у нее эти горшки и сейчас постараюсь пройти с ними. Это вы. Не повторяйте это дома. Не повторяйте это дома, да. Это опасный трюк, выполняется Блин, я, профессионалами. Я не, могу, я не могу, друзья, не могу. Ну а теперь... давай я попробую. Полшага ты сделал. Я, я сделал полшага, да. Дома у них прямо посреди кофейных плантаций. Видите, как кофе растет? Вот кофе, а вот бананы сразу же. Там же есть кукуруза. Все, больше они ничего, в принципе, не выращивают. Каждый запуск дрона сопровождается целым событием. в городе. Я как Собрался весь город. Пришел. В общем, они еще ничего не подозревают, но я хочу украсть их души. И специально для этого всех в Все больше желающих собирается, чтобы посмотреть запуск дрона, практически как запуск с Байконура, космического спутника. Миша, чувствует себя космонавтом. К нему приковано столько же внимания. 4 3 2 Смотрите, какое крутое место. Каменоломня. Здесь камень добывают так же, как и 10 тысяч лет назад. Сейчас пойдем тоже попробуем, может нам удастся что-нибудь сделать. Видите, сначала большой человек рубит большие камни, его дети скидывают большие куски вниз, они дробятся попутно. И потом дробят их внизу молотами. А мелкие дети уже щебенку относят и раскладывают кучками. То есть они продают как щебенку, так и крупные камни. Остановились купить себе обед. <связать> <No>. <связать> эти 4 тысячи, эти 5. Окей, okay. всего за 9 тысяч купили две связки бананов, одни маленькие, вот такие, и одну большую. 9 тысяч – это примерно 3 доллара. Че, Миш, какой выбираешь? 6 Короче, купили на остановке Маракую бананов, 100 тысяч килограмм по шашлыку. Как мне шашлык тебе? зачетный. Он горячий? Он горячий теплый, шашлык? теплый. Он Вкусный горячий. шашлык. 2000 это меньше доллара стоит. Ром, насколько мы попали? Сказали, что платите штраф 600 тысяч песо местных, либо от месяца до года в тюрьму по усмотрению судьи. Но мы немножко поторговались и подарили им полицейский шеврон. 50 тысяч. Это где-то где 12 долларов. Но зато взамен я у них выторговал вот такую книжку да. с правилами. И здесь есть все правила, в том числе, которые мы нарушили и сразу с ценами. Вот это вот у нас обгон, короче. Штраф от 100 до 600 тысяч. И либо тюрьма от одного месяца до года. New Classic Hotel. Возможно, наше пристанище на сегодня. Мы в городке Мбарара выбираем себе место ночлега. Смотри, по крайней мере, тут есть кондиционеры. И охрана. И охрана, да. Правда, без оружия. Номер стоил 22 доллара. Вот такой номерок. Крутой. Две кровати. Один туалет. Туалет вот такой. Не очень прикольный, но нормальный. С запахом. Все как полагается. И вот такие сеточки. Ну, Могур Сейчас раз ложимся спать, завтра утром а, снова мчимся.